всем добрый день получили долгожданную посылку сыроварню вот такой коробочке плотненькой вот, сбоку есть ключик начнем распаковывать так. довольно таки быстро получается крышечку. Так, смотрим, что у нас. Так, это у нас упаковано в пакете. Инструкция по эксплуатации. Так. Фермент. Закладки ферменты. Так, это... Индикатор Паш, mm -hmm. книга рецептов, книжечка, помощь Сергеевна. Отлично. Вот все так хорошо упаковано. Слышка с Шалка. Шалка. Подключение мешалки. Uh -huh. Тенны Чаша Отлично Спасибо за Лиру Всё, Спасибо огромное Следующее видео Покажем, как она уже в работе Спасибо Взяли, кстати, хотели сказать Взяли сыроварню Взяли в рассрочку Спасибо большое. Рассрочку засчитали без лишних процентов. Спасибо огромное. Давайте собрать. Вот в комплект вошла Лира. Перчатки. Шапочка. Колпак. Фартук. Гарантия. Ну, все необходимые документы. Самое главное... Как делается рок?